Добрый день, меня зовут Тимченко Виталий, я менеджер по продаже новостроек компании ВСН Realty. Сегодня мы поговорим с вами про апартаменты. На данный момент рынок недвижимости наполнен элитными и комфортабельными апартаментами. В чем разница между квартирами, сегодня мы узнаем. Апартаменты – формат недвижимости, который пришел к нам из Европы. Это нежилые помещения, которые изначально строились под офисы, гостиницы, рестораны и другие коммерческие помещения. Но застройщики уловили современные течения и давно строят комплексы апартаментов для жизни. Здесь есть санузел, кухня, можно сделать перепланировку, как и в обычной квартире. Основное отличие апартаментов от обычной квартиры – это регистрация. Получить постоянную регистрацию в апартаментах сейчас нельзя, только временную, на 5 лет, если земля предназначена для объектов гостиничного типа. Однако в марте 2018 года Минстрой РФ подготовил законопроект, разрешающий регистрацию в апартаментах. Сейчас он находится на рассмотрении. Также при желании апартаменты можно перевести в статус жилого помещения. Для покупки апартаментов нельзя использовать материнский капитал. Также нельзя получить налоговый вычет за покупку, как для квартиры. Зато их стоимость ниже на 15-20%, даже если они находятся в центре города. Стоимость апартаментов в ЖК «Савиловский сити» ниже на 19%, чем квартира в том же жилом комплексе. С 2016 года введена новая система налогообложения на жилые апартаменты. С этого момента ставка составляет 0,5% за первые 150 квадратных метров, а на оставшуюся площадь будет действовать ставка 1,5% от кадастровой стоимости объекта. Для жилых квартир этот налог составляет 0,1%, для помещений стоимостью до 10 миллионов рублей и до 2% на более дорогую недвижимость. Примеры: вы решили купить апартаменты в ЖК Саиловский Сити. Их площадь составляет 67 квадратных метров, а цена 11,5 миллионов рублей. Значит, в 2018 году вы заплатите примерно 58 тысяч рублей налога. Если бы вы купили квартиру, то заплатили бы 14 тысяч рублей. Коммунальные платежи в апартаментах выше на 15-20%, чем в квартирах. Разница возникает из заставок на коммунальные услуги для жилых и нежилых помещений. Стоимость услуг зависит от района апартаментов, управляющих компаний и услуг, которые включены в платежный документ. К примеру, возникает следующие переплаты. Вода на 10%, электричество на 27%, отопление на 25%. Обычно, когда застройщик возводит жилой квартал, он строит социальные объекты, школы, сады, поликлиники и другую необходимую инфраструктуру. У строителей нежилого сектора такой социальной нагрузки меньше или нет вовсе. Однако многие застройщики ориентируются на законопроект Минстроя о переводе апартаментов в жилые помещения и изначально строят объекты с характеристиками жилых зданий в районах с удобной инфраструктурой. Итак, давайте немного подытожим. С одной стороны, покупка апартаментов выгоднее благодаря низкой стоимости. Но ежегодные платежи на фоне обычной квартиры кажутся сильно завышенными. Однако, сэкономленных при покупке апартаментов денег хватит на 25 лет оплаты налогов и коммуналки. У апартаментов много преимуществ, отличающих от жилых квартир. Расположение, цена, возможность воплотить самые смелые дизайнерские решения. Но и минусов достаточно. Чтобы выбрать между квартирой и апартаментами, необходимо отталкиваться от цели покупки недвижимости, бюджета и, разумеется, конкретного проекта. На сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях мы обязательно на них ответим. Увидимся в следующих видео.